Всем привет! ХВХ появилась еще удобным давно, начиная с CS 1.6, после чего перешло в Source, а потом и в КСК. Однако если посмотреть ютуб, то можно найти не так много видео по поводу того, как все-таки стоит играть ХВХ, какие есть фишки и тонкости этого режима. Скажу сразу, то, что это видео посвящается скорее новичкам, нежели тем людям, которые играют в ХВХ уже довольно таки давно, потому что тут содержатся базовые фишки и базовые советы, которые помогут при игре на мираже. Если ты играешь мной и хочешь сказать что-то, что я упустил видео, то просто оставь свой комментарий. Итак, перейдем к сути. Речь сегодняшнего видео состоит скорее о фейкдаке и о том, какие есть ванвеи на карте The Mirage. По моему мнению, ванвеи делится на три типа. Первый тип это Rip ESP. Второй тип это абсолютный ванвей. Третий тип это ванвей с помощью фейкдака. Для начала я оставлю карту ванвеев на экране, после чего мы расберем еще некоторые из них. Пожалуй, начнем с абсолютного конвея, суть которого заключается в том, что на карте есть некоторые текстуры, которые простреливаются только с одной стороны, и не могут быть прострелены с другой. Наиболее яркий пример это проход на Б с T спауна. Однако в этом случае важно не прыгать, потому что если человек прыгнет, то он умрет. Таких мест на карте не очень много, поэтому приступим к конвею с помощью фейкдака. Не секрет, то, что фейкдак это такая функция, которая как бы настолько быстро позволяет персонажу присаживаться, то что он... На экране у игрока стоит, а на экране у всех других игроков он сидит. И поэтому он может стрелять хоть в кого, кто у него выходит, хоть его даже и не видит. Используется всеми игроками при игре на ХВХ серверах. Однако если брать матчмейкинг, то работает только в одном чте. И это скит. Основная проблема состоит в позиционировании. То есть главное правильно сесть, чтобы потом вас нельзя было бэкшутнуть. Так как это видео для новичков, то объясняю. Бэкшут это тогда, когда персонаж стреляет, его голова смотрит на противника, тем самым выключается анти и противник в этот момент в него стреляет. Поэтому приучиться и найти правильную позицию можно только при игре на ХВХ. И если же вы сели правильно, то другие будут пытаться вас выкуривать. То есть пытаться даблпикнуть с целью бэкшута, пытаться кидать вас с гранаты, молотовы и так далее. От даблпика конечно не спастись, однако можно всегда кинуть по себе смок, если прилетит молотов. Также некоторые Unwave можно убить при подсадке, например, когда игрок сидит в коннекторе, а другие пушат апсы. Ну вот мы и подобрались к третьему типу Unwave, хотя в -wave это скорее назвать такие нельзя, потому что это скорее такая уникальная позиция, при которой ESP не показывает противника. На самом-то деле выбивается она достаточно просто, нужно просто сделать дабл пик, трипл пик и так далее. Однако, если на человека выходит поодиночке, то тот, кто выходит, с большей вероятностью просто погибнет. Таких позиций немного, однако все, которые мне известны, помечены на карте. Ну вот в принципе подошел к концу такой краткий гайд по поводу того, как использовать OneWay на карте Мираж в режиме ХВХ. если у вас есть какие-то замечания, дополнения или предложения, то просто пишите это в комментариях, я все учту. Скажу еще раз, что ролик сделан для новичков, которые занимают последние места на ХВХ серверах, а для тех, кто уже давным-давно играет и знает все эти OneWay и фишки, которые я рассказал. Кстати... Большое внимание нужно обратить миндамагу, потому что если он стоит слишком большой, или вы не прожимаете клавишу дэмэдж оверрайда, то вы просто не будете стрелять в некоторых позициях. Ну что ж, всем спасибо, всем удачи и всем пока.